Вас мы. Мы представляем четырнадцатую шкурнадцатую школу пятый С класс Карелы небольшой народ. Живет в основном в Карелии. Карелы, финоугры. угры. В России проживают еще 17 народов родственников. Есть несколько версий происхождения названия Карелы. Нам больше нравится происхождение от финского слова кари, что обозначает подводный камень, — «лив». то есть Карелы – люди, живущие у моря. Наша Карелия – это край рек и озер. Рыба второй основной продукт после хлеба. Рыбу ловили крылый год. Недаром говорят, где корел, там и рыба. Карельские загадки Изба одна, а окон тысячи. Свет, да, Крылья есть, они летают. Ног нет, оходит. А что не родилось, а съели Не выросло, а истратили Икра Карелы занимались земледелием Они выращивали морковь, свеклу, картофель, рожь, сажали горох да не круглая, Д... круглая, да не луна, а зеленая, да не сосна. <реклама> Семь сыновей в одной рукавице. В лесу собирали ягоды, грибы, смолут, добывали дикий мед. Красная корова на кривяной привязи. Скуру съедает, кровь продают, тело сжигает, рога в лесу оставляют. Лошадей, овец, коров, оленей. Благодаря этому население получало мясо, шерсть и молоко. Загадки. <с> двое слушают, двое глядят. Двое нюхают, один пробует. Двое собак догоняют, один сзади болтается. В тысячу платьев девица рядится, а зад открыт. Yeah, the priority Многие приметы касаются рыбной ловли. Сети вязали только мужчины, женщин к ним не допускали. Высушенная голова щуки считалась оберегом. Она отпугивала от жилища всякие напасти. Карелы почитали деревья. Существовали священные рощи, в которых люди молились. Рубить там деревья было запрещено. У корелов существует древний обычай, называемый Корсикко. Для обрядов выбирается дерево с медвистой кроной. От нее отрубают ветки в определенном порядке. Оставляют только верхние ветви. Или наоборот, одну-две в самом низу. Ритуал проводили по различным поводам. Свадьба, приход гостя, привлечение удачи на охоте или рыбалке. Много традиций традициях карел говорят и пословицы. Например, кто гостю не рад, тот сам себе враг. Бездельнику обед оставляют под веником. Хорош пирог хрустящий, а парень говорящий. Кхм. Повседневная одежда корелов была скромной. Многие женщины умели ткать и шить. Полностью обеспечивала семью одеждой. Традиционный женский костюм включал такие элементы, как льняная холчевая рубака свободного крови, а длинный, тонкий пояс. Так, платок или пояска, повязка на голове. Лапти из бересты или поршни из куска мягкой кожи, которая, которая собиралась наш на урок. Вот здесь вот. Так, <клес> праздничный наряд был гораздо красивее обычного. Рубашки окрушали вышивкой, лентами. На шею надевали бусы, ожерелья. В праздничной одежде преобладали детали красного цвета, контрастная вышивка. Мужчины носили льняные или суконные штаны, которые заправляли в кожаные сапоги. Свободную длинную рубашку подпоясывали ремнем. Пища у корел проста. Часто ели рыбу и уху. Также пареную репу, женой хлеб, щи. Популярные блюда карельской кухни – колоруока или калакейта. Это уха, рыбный суп. Традиционно его готовят на сливках или жирном молоке. Суп варят из лосося э, или форели. В результате получается очень нежное блюдо на сливочном бульоне. Калитки – это самые популярные карельские пирожки. Они представляют собой открытый пирог с защипанными краями. В качестве начинки берут рыбу, картофель, сыр, творог, ягоды. Говорят, что калитка просит восьмерки, для ее изготовления берут 8 ингредиентов. Мы делали калитки из таких продуктов. Мука женая, обдирная, 1 стакан. Мука пшеничная, 1 стакан. Простокваша, 1 стакан. Или кефир. Вода 50 грамм. Картофель 500 грамм. Яйцо 1 штука. Ча... Масло сливочное 50 грамм, сметана две столовые ложки, соль 1 столовая ложка по вкусу. Сделали тесто, раскатали на пирожки, положили начинку, защипали края, намазали сметаной и выпекали в духовке.